Я никогда не думала, что такое может быть. Я никогда не думала, что это действительно случится в этой жизни. Я только молюсь Боже, что им надо, что им в России мало. The second bomb was dropping down near five meters of our house. You, you see in this moment it is not home, not room. It is may, maybe it is hell. офис понеделок вечер мы тут захищаем нашу независимость нашу державу так будет далее We our grandpa grandfather, our grandmother and our fat with every every style that we, we had. We just have a little, little bed and our dog. Спасибо, если бы тут спали, если бы тут спали, мы бы не встали. I cannot say that I feel comfortable around the rifle. I'm not sure how I'm реагировать react to shooting at somebody. Uh, and this is something and let's say even if i will uh, be capable of shooting killing someone is marking you on your life so i don't believe that any of the ukrainians are willingly doing it but we don't have any choice no one knows what will be tomorrow and i want to be ready uh, to be ready go to the war «Львов уже как-то звикся с такой ситуацией и всем готовы помогать. Люди всем сердцем, открытые до помощи, не шкодуют ни сил, ни часу, ни грошей, на помощь другим». «Змогу пилоту летать на 3, 5, 10 км и видеть цель, и uh, цю эту цель, и также находиться в безопасности, на безопасности, ну, в принципе, это uh, спасает жизнь. Это наша мотивация от наших детей, от школы, от нашей семьи, и это слышим только звук, звук, грубо мы выхода. Сколько у вас сейчас? смотрясь смотря, что работает. Если работает миномет, то цех секунд тридцать, а если работает танк, то 1 одна-две секунды. Ну, конечно, все боятся. Я считаю, только глупые люди не боятся. А, просто с этим страхом сделать ничего нельзя, надо с ним жить и делать свою работу. Вообще-то очень темно. Я не знаю, что вы там увидите. Света нет же у них. Воды у нас нет. Мы ходим это на родник. Родник это идти километр. Под это под бомбами. Ну, Как вы выбирали? Видели ли российских военных? А и мертвых, и живых, ну, хорошо, Собаки тягают, а и головы, а руки, а ноги. Это кошмар. Людей тоже отмечают. Это ад. Пойдем, это такой так ад. Вы едете, вы это можете не представить себе. В этой долгой братской могиле поховано 57 человек. И тут... 20, ну, десь Да, и шо, я, что, дозволю, чтобы эти твари пришли сюда и гвалтували моих жінок, моих детей, мою землю, поплюжили, никогда в жизни. Да. Единственное, что я хочу, если я отправлюсь туда, то я с собой хотя бы человек 5 должен взять, россиян. все понравилось. Да, да, да. Это будет Иго, это будет гнет. Ига. мы не хотим. Этого. Мы никто не хотим этого. Мы не просили нас освобождать. Дело домой. Холод пережили. Война была, перенесли. А тут опять такая, уже нельзя ли еще это перенести. Родина здесь. А куда ехать? Are А вы не боитесь? А что бояться? Два раза не умирать. Ну, делать, ну, это не... Вот, память, вот это что осколки летят, вот даже убежище слышно. Мы забегаем все двери бегом, закрываем и все, и сидим. все побиты, шифер упал. Вот. Вот вот. Россияне помогали Луганску, Донецку и областям в самые трудные времена. Слали гуманитарную помощь, людям помогали жить, восстанавливать какие-то там производства, налаживать жизнь к России, чем ко всем остальным вместе взятым. well i'm really thankful to people aboard because they really helped us yet but still i missed home and that's why i'm here it's very hard to admit but you're getting used to, to this at some point you know, Поначалу шок, а потом понимаешь, что это уже наша реальность, и нужно менять свою жизнь и жить там, где... где есть, как есть. Жизнь идет, а жить надо. Какая бы она ни была. Да, ну потому жить что надо. это если ты это не примешь, ты садишь с ума. Это точно. А мой... Не, это где-то тут.